Друзья, всем привет. С вами как всегда Владимир. Сегодня будет тема аэродропы. Я решил записать видео по двум, на мой взгляд, самым крутым на сегодняшний день аэродропам. Сегодня у нас 15 марта 2020 года. На данный момент, на данное время эти аэродропы выплачивают средства которые они раздают если кто будет видео смотреть более позднее время чем 15 марта пожалуйста проверьте действуют ли эти аэродропы давайте все по порядку я вам расскажу сначала о первом аэродропе и второй аэродроп который будет во второй половине моего видео он будет более интересный для вас потому что я считаю что тот аэродроп еще э, такой ну как бы сказать более солидный да? давайте первый аэродроп это я сделал такие описания в яндекс зен оставлю обе ссылочки на первый аэродроп на второй под видео И здесь вы можете почитать о этих проектах более подробно и тут есть вся инструкция, пошаговое руководство, как пройти и забрать свои токены, которые раздают. В пару словах скажу о первом. Это проект ClickGem. Он разрабатывает базовую платежную систему с большим количеством усилий, походящих для криптовалют и фиатных валют. Словом есть у них официальный сайт неплохо выглядящий. Есть подробная информация Родмап, White Paper, Community. Можете поинтересоваться, посмотреть, пройтись по сайту, почитать, кто понимает по-английски или же включить переводчик. Но для получения airdroпа бесплатных токенов вам не обязательно изучать эту информацию. Все это вы получите на бесплатной основе, так сказать. Если же вы решите проинвестировать, инвестируйте только в свободное средство, которое вам будет жалко потерять. Потому что сами знаете, что происходит в интернете на данный момент и тому подобное. Так, давайте заберем свои токены в первом проекте Клигем. Запускаем бот. Нажмете на ссылочку, попадете в Telegram-бот. Вот так он выглядит. Сразу вам будет такая информация здесь. Нажмете на старт. Вас попросит разгадать капчу. Это у меня было 62 в сумме. Я разгадал. И вам выпадет весь список тех задач, которые вам как бы надо выполнить. Но это такие задачи, я говорю, школьник выполнит. вам надо будет подписаться на группу telegram их и на канал также подписаться на их twitter и ретвитнуть самый первый пост что закреплен у них на стене все за это вы получите основную сумму которую они раздают плюс вы можете еще заработать Дополнительно монетой. То есть вам надо будет в Facebook проделать. Добавиться Facebook. За каждое действие вам определенная сумма токенов начислится. Если вы хотите больше, как говорится, заработать. Можете проделать все эти действия. Я проделал почти все действия, они несложные. И сейчас вот по порядку, да, покажу, как это делается. Вы можете нажимать вот здесь, на ссылочку, вас перекидывают. Или же здесь все по порядку делать. Тоже те же самые ссылочки. В конце вы нажимаете Submit Your Details. Вам попро вас попросят ввести email. Например, если вы будете через YouTube добавляться, да? Лучше водить email, на который разги... зарегистрируем YouTube и все по порядку. Смотрите, вас попросят ввести ваш Twitter ID, то есть где ссылочка будет twitter.com и в конце идет ваш э, логин, да, то есть никнейм характер ну мы вот такой. Через эту. Вбиваете. потом вас попросят э, сделать э, добавить ссылочку на профиль в фейсбуке и так далее все идет постепенно и довольно таки понятно то есть если кто не понимает по-английски можете копировать что они пишут и вбивать в транслейтеры вы поймете все очень просто в конце концов я проделал все действия куда не добавлялся я просто нажимал skip это пропустить. Вот в Reddit я не имею. Хотя имею, но просто лень, скажем так было. Скип, скип, скип. И потом я уже в конце нажал... Да, они попросили добавиться в телеграм суппорта. Я добавился... И потом уже, вот смотрите, я нажал на complete airdrop, видите, да, и мне поправ... еще попросили добавиться в airdrop support group. Я добавился, и я уже complete нажал, все, мне выпала вот такая табличка, здесь меня поздравили, что я прошел весь airdrop, и мне начислили три 3... 1500 cgmt э и открылась реферальная ссылочка кстати э вам тоже откроется реферальная ссылочка и вы можете приглашать друзей за это вы будете тоже получать э определенную сумму токи э так для меня это открылось для вас тоже это откроется но перед этим э у вас попросят вбить Ваш кошелек эфира, э, на, который поддерживает токены. То есть, на цер... э, ни от биржи, ни от других кошельков. Самое лучше вбивать на Майзер да, Есть такие кошельки. Или Метамаск. Вот я вбил. Все. Мне подтвердили. И на этот кошелек мне начислят токены. Так вот. Реферальная ссылочка у вас будет и откроется полностью меню. И кстати, вот я нажал на баланс, и у меня уже есть сто десять тысяч токенов. То есть мне начислились за все прошедшие вот эти задания такую сумму. Вы же смотрите, может быть, у вас по-разному, но то, что они проверяют, это точно. Добавились вы там, ретвитнули или не ретвитнули. Так что постарайтесь не обманывать бота. Потому что здесь видно идет нормальная проверка. Я еще не нажимал на кнопочку бонус. Давайте посмотрим, что здесь такое. Так. Здесь пишется, что вы можете еще получить бонус 50 тысяч. CGMTF from казино VIP Lounge. Ну здесь вам надо на, э, нажать, поиграть и, словом разберетесь, я не буду сейчас вникать в эту тему, да, очень сильно, но вот э, основные правила, основные задания, чтобы получить эти токены, э, я вам показал, э, чтобы видео не затягивалось, давайте перейдем второму аэродропу который э, на мое мнение он самый такой интересный потому что второй аэродроп от э, так можно сказать от крипто биржи номер один в мире Binance, от ее крипто кошелька trust wallet также ссылочка будет на яндекс цен с подробной инструкцией в описании под видео кстати, у меня есть телеграм-канал. Я этот дроп уже выкладывал 5 марта. Сегодня у нас 15. -е. До сих пор он идет и начисляет токены. Так что ссылочку я оставлю на свой канал под видео. Если вы хотите получать очень привлекательные аирдропы, серьезные, я имею в виду крутых как говорится создателей добавляйтесь в мой телеграм-канал здесь вы получите более раннюю и более интересную информацию потому что здесь много информации той что нету у меня на youtube канале так вот вот здесь все есть расписано очень все подробно здесь ничего сложного нету также перейдете по ссылочке вас перекинет если вы с компьютера, вас перекинет вот на такую аппликацию. То есть вы введете сюда свой номер телефона и нажмете Send me up. Вам на телефон придет приложение. Если же вы с телефона зайдете по этой ссылочке, вас перекинет сразу на Play Market. Оттуда вы скачиваете криптокошелек, кошелек Wallet, инсталируется по всем правилам. И получаете за это 100 токенов. Токены называются TVT. Смотрите, вот здесь все полностью я расписал. Например, с первого раза, если вы не получите токены, повторно перейдите по этой же ссылочке, и вас перекинет на ваш крипто кошелек, вам должны зачислить 100 TVT токенов. Или подождите какое-то время. Потом вы э, заходите в, э, в раздел кошелька настройки. Пригласить друга. И в том разделе будут эти токены. На основной баланс они будут начисляться в, в, в конце каждого месяца. Там же вы найдете свою пригласительную ссылочку. Она будет в таком же виде со, с вашим уже кодом распространяется потому что за каждого приглашенного вы тоже будете получать 109 токенов и я думаю что крипто биржа бинанс она эти токены будут пампить со временем то есть они будут иметь свою цену и на этом можно неплохо заработать на бесплатной основе то есть на раздаче аутропа так что вот такие дорогие друзья. На сегодняшний день я решил вот записать такое видео по аэродропам, потому что много людей участвовало в ранней стадии раздачи других проектов, бесплатных токенов. И многие из этих токенов выстреливали неплохо. Давали иксы, давали заработать людям на бесплатной основе на этом я буду заканчивать свое видео если вам понравилось это видео маленькая такая просьба поделитесь этим видео в своих соцсетях также подписывайтесь на мой youtube канал ставьте лайки, дизлайки, комментируйте пишите если что вам непонятно. все ссылочки, вся информация будет под этим видео Добавляйтесь в мой телеграм-канал. Здесь он вам не будет надоедать каждый день. Но редко, редко, но метко. Так что всем желаю крепкого здоровья. Большого профита в заработке в интернете. И до новых встреч. С вами был Владимир. Всем пока.